Через каждые 2-3 дня происходят рейды по группе риска, то есть по семьям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, многодетные семьи, люди, злоупотребляющие алкоголем. То есть, ну, они, в принципе, ежи, можно сказать, ежедневно под нашим контролем. Сегодня в ходе рейдов также были выявлены нарушения. Это использование удлинителей с видимым нарушением изоляции, оплавлением изоляции, использование электропроводки с соединением в виде скрутка, а также курение в жилых помещениях. В основном граждане относятся с пониманием и при повторных рейдах устраняют выявленные ранее нарушения. Пожар был не в нашем доме, а рядом, в соседнем подъезде. Вот, там люди как бы с детишками выбегали. вот. И я подумала, что можно поставить датчики эти. Я не особо долго ждала даже. Вот, быстро среагировали, пришли. Спасибо большое.